Игорь Мерлин -ком представляет Привет, дорогие друзья! С вами Игорь Мерлин. Такая легкая беседа. Мы поговорим о том, где же взять деньги на то, что действительно важно для вас. Для того, что у вас ну, как бы, вот, проходит мимо, а хотелось бы, что это у вас присутствовало. Всем привет! Привет, Инстаграм. Привет, Ютуб. Вот. И э, здесь самое главное, что хотел вам сказать, дорогие друзья, что есть некоторые моменты, которые обязательно нужно знать и понимать. Ну, как минимум знать, да, как минимум знать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 Что мне делать, как мне быть, где же денег раздобыть? А где раздобыть, непонятно. И многие люди поэтому как бы в замешательстве говорят, ну да, я понимаю, что мне надо, но на самом деле, вот где деньги взять? Как говорится, две проблемы у наших людей, где взять деньги и куда их потом деть, куда их потом выгодно вложить или куда их вообще деть. Так вот, дорогие друзья, что нужно для того, чтобы у вас начало получаться? Ну, во-первых, самое главное, самое главное, нужно определиться вообще того ли вы хотите. Того ли вы хотите, что вы на самом деле хотите. Да, это не запутанная такая фраза, это такой, можно сказать, философский вопрос, потому что многие люди... Совсем не понимают, чего они хотят на самом деле, что для них важно. И поэтому бьются долгие годы иногда, и получается, что бьются-бьются, а все равно ничего нет. То есть того, чего они хотят, оно никак не приходит. Это не обязательно деньги, это могут быть отношения, это может быть карьера и так далее. Все это дело, друзья, потому, что наше сознание, подсознание настроено таким образом, оно устроено, что а, как бы человека раздирает в разные стороны. Ну, во-первых, вы видели когда-нибудь изображение дьявола, да? Дьявол – это некий, так, некое существо с рогами. Диабло – это означает раздвоенный. Вот, и... У человека постоянно раздвоение идет. Одно раздвоение, второе, третье. То есть, хочу, хочу блондина и хочу брюнета. Какого из них выбрать брюнета? Потом, какого хочу? Богатого или красивого? А потом опять. То есть, все время идет такое э, демоны нас как, как бы э, так подначивают. И то же самое с деньгами. Когда вы хотите что-то, ну, например, хотите, может быть, там автомобиль, или хотите дом, или хотите карьеру, то на вашем пути будут вот такие распутия, что называется, такие раздвоения. И э, вы тогда спросите, то есть, друзья, вы э, поймите меня правильно. Деньги, это, конечно, да, это инструмент, но вот если бы это был вебинар, я бы вас спросил, поставьте в чате, семерочку, если у вас такое в жизни было, что когда вот вы что-то делали, делали, делали, достигли, там купили эту машину, поездили неделю, думаешь, а нахрена она нахрена нам нужна эта машина? И надо было другую купить. Или зачем я, вот вышла замуж за этого, надо было за того идти. Вот, э, да, вот семерочки поставили мне, да? Спасибо. Ну да, такое есть. Почему так, друзья? Потому что э, есть свойство, как я уже говорил, такое раздвоение, и оно всегда играет с нами шутки такие. Поэтому, чтобы этого не происходило, необходимо в свою жизнь внести некий порядок. Что за порядок? Внести некую систему. Что это за система? Вот как раз мы поговорим а, про эту систему. А, что, и, что это за система, откуда ее брать и каким образом себя можно так в жизни вести, что начнет все получаться, начнет, как говорится, идти туда, куда надо, а не туда, куда ведут кто-то. Куда кто-то ведет. Всем привет, да, привет, друзья, привет, Ютубе тоже. Вот. Так вот, что на самом деле происходит? Что на самом деле происходит? Человек, когда о чем-то думает, он, как правило, ну, я бы это назвал, знаете, как простым термином, заморачивается на какую-то одну из тем, которая, как кажется, ему важна. Да? Как говорится, размер не важен, важен результат. И в этом-то и собака порылась. Что, еще раз повторю, что необходимо делать для того, чтобы начало у вас получаться выходить именно туда, куда надо. Ну, некоторые скажут, надо быть экстрасенсом, надо видеть будущее, там, или к гадалкам ходить. Все это, конечно, тоже имеет место быть. Но на самом деле, друзья, я вам расскажу про некий инструмент, который поможет вам с этим разобраться. Я этот инструмент называю метод весов. Ну, это один из инструментов. Я, конечно, многими пользуюсь. У меня у меня богатый арсенал, богатый клинический опыт. Вот. И для того, чтобы начало как бы, проясняться, здесь а, очень важен момент, когда мы принимаем либо не принимаем решение. Вот принимаем решение одно, либо принимаем решение другое. На чем мы основываемся? Ну, часто очень это происходит как-то интуитивно. А, у женщин особенно, вот она, О, вот там, любовь, все, побежала, окунулась с головой, нахлебалась, утонула, ее вытащили, откачали, она опять в другой омут с головой, да? Как, да, спасибо за сердечки. В английском языке даже такое выражение есть, fallen in love, то есть погрузиться, окунуться окунуться в любовь, не в любовь а погрузиться туда, в омут с головой. Вот. И э, на самом деле, когда вы это делаете, это не то, что плохо или хорошо, это никак. Но прежде чем что-то делать, дорогие друзья, всегда, вот как я делаю, я поделюсь с вами секретом, что я всегда вспоминаю про этого э, диабла, Дьявола, понимаю, что у него два рога и постоянно есть раздвоение некое. То есть, либо это, либо это. Когда мы это выбрали, опять, либо то, либо то. Когда мы вот это выбрали, опять, там, либо туда, либо сюда, либо налево, либо направо. Вот если выйдет из дома э, и пойдет налево, то это он идет на работу. А если выйдет из дома и пойдет направо, то это он идет налево. Знаете такое, да? Так вот, когда мы с вами… Принимаем решение, а мы руководствуемся некими, ну обычно страшно принять решение, потому что я уже во многих, я не знаю, судьбах поучаствовал, как знаете, вот последняя инстанция, оружие последней надежды. То есть приходит, говорит, уже все, там отношения рушатся, или все, там уже с деньгами, или все, там бизнес. И поэтому я, в принципе, понимаю, как с этим работать потому что у меня большой клинический опыт. Так вот, друзья, конечно, в такой ситуации вы можете сходить к гадалке или сходить там к Настердамусу, почитать, что он там писал. Это все тоже нормально. Тоже вот. Главное, дорогие друзья, действовать. Спасибо, я, я вижу, на Ютубе мне там лайкают, смотрят. Спасибо, друзья. Вот. Спасибо. Вот. А что в этом случае делать? Вот для того, чтобы вот этот процесс происходил более так гладко, спасибо за сердечки, более гладко, более правильно, необходимо сделать следующее. Спасибо за сердечки, друзья. Вот. Необходимо взять себе за правило принимать решения быстрее, чем вы это делаете. Причем начинать надо с маленьких решений вот вы вот такая тренировка рекомендую вам такую тренировку не задумываясь принимать решение перебегать дорогу на красный или нет не такого нет вот чтобы это было безопасно вот утром проснулись чай или кофе чай сразу принимать решение даже если неправильно то все равно когда вы говорите чай вот вы приняли решение то есть помните было Диабло, кофе или чай чай какой? Там с мятой или, или там еще с чем-то, с липой? Ага, с липой. Какой чай? С цветочками или с пакетиков? Ага, с пакетиков. Из пакетиков бумажных или, понимаете, да? То есть все время есть вот это раздвоение. И а, начните тренировать свой выбор, делать свой выбор, и у вас начнет получаться а, намного лучше в вашей жизни, тем более, когда а, мы переходим к деньгам. Вот. Простое такое, как я сказал, упражнение, оно позволит вам быстро принимать решения. Вот. С деньгами происходит то же самое, дорогие друзья, когда вы что-то делаете. Потому что много раз я рассказывал, вот. да, кстати, вот этот конвертик, это специальный из китайского шелка. В таком конвертике китайцы хранят и дарят деньги. Вот это такой шелковый хороший. Есть, конечно, у них бумажные всякие. Вот это из бумаги, из картона. Ну вот в хорошем конвертике вот, вот такие вот денежки хранят. Вот, когда речь идет с деньгами, куда их вложить, что с ними сделать? А тогда мы, дорогие друзья, принимаем решение. Опять-таки, если у вас есть опыт быстрого принятия решений, если вы умеете эти решения принимать быстро, тогда вам не так страшно. Если же происходит, ну, это часто у женщин бывает у женщин бывает, либо спонтанные решения, там, бабах, туда пошла в магазин посмотреть перчатки, понравилась сумочка и купила сапоги, да, то есть совсем другое, то есть вот эти вот раздвоения, они очень сильно действуют, у женщин особенно, у мужчин там с этим проще, мужчины все-таки логически мыслят, они говорят, выбирают, где меньше там трудозатрат, меньше шевелиться, многие это, туда ну, и пойду, да, где там, где голову отрубят или надо скакать на коне, ну и а где полежать на печи, там перок поесть, это туда и нормально, понимаете, да, о чем я? Вот. Поэтому, дорогие друзья, вот с деньгами, когда вы работаете, здесь нужно уже немножко другой подход. Какой подход? Для того, чтобы вы нашли определенные ресурсы для того, что важно для вас, необходимо выбрать это важное. Я вам уже рассказал сегодня, что это выбирается через разные разные как бы калибровочки такие направо-налево, вверх-вниз, назад-вперед. То есть вот такие раздвоенность вот эту выбираем, и в результате мы ступаем на какой-то путь. Но этого мало, дорогие друзья. Необходимо выстроить некую систему. Если система не выстроена в вашей жизни, а у многих я знаю, ни одна система не выстроена. Ни система взаимоотношений, ни система финансов, ни карьерная, ни вообще никакая. Но так, где-то что-то идет. Спасибо. Спасибо за, за сердечки. Где-то что-то идет, а где что – непонятно. И поэтому, дорогие друзья, нужно, вот то, что касается, раз вы выбрали что-то, нужно как-то определиться с деньгами. Как определиться и где это брать? Первое, что надо сделать – Первое, что надо сделать, это разобраться в том, что у вас происходит с деньгами в вашей конкретной жизни. Ну, или, может быть, в жизни вашей семьи. Если вы, конечно, там управляете деньгами или близки к тому, чтобы управлять деньгами. Некоторые назвали бы это семейный бюджет, но это не совсем семейный бюджет. Это, я бы назвал такой процесс разруливания денежных потоков. Разруливания денежных потоков. Это не значит, что все, сегодня начинаем экономить, есть одни макароны на воде вот, и будем копить на велосипед. Через 10 лет накопим. Нет, это другой подход немножко, друзья. Конечно, экономить, копить это надо. Но важно очень построить свою систему с деньгами отношений таким образом, чтобы у вас был приход. Когда есть приход, когда потоки входящие есть, Тогда есть чем управлять. А некоторые говорят, а чем мне как я буду управлять? У меня зарплата, я живу от зарплаты и до зарплаты. Вот я получила зарплату, месяц прошел, мне едва хватило, я заняла там, получила следующую зарплату, ползарплаты отдала, и опять начинаю экономить. Это что означает, дорогие друзья? Это означает то, что этот человек не выстроил свои отношения с деньгами. И не просто с деньгами, а не выстроил отношения с собой. Понимаете? Я вам рассказывал, уже недавно у нас был марафон, пятидневный марафон, который шел 9 дней с заданиями. Спасибо, друзья. И на этом марафоне мы очень много-много разобрали про деньги. Кстати, друзья, если вы не смотрели заключительное, заключительное занятие марафона, заключительный вебинар, вот. Вы можете в Инстаграме, если вы находитесь, зайти в шапку, и там, там будет написано вебинар, который называется «Как, «Как пробить денежный потолок». То есть заключительная серия. Посмотрите обязательно, как пробить денежный потолок, если вы не видели. Но если вы находитесь на Ютубе, я вам ссылочку выложу, и у меня на канале, можете зайти на канал, там это есть такая красная большая. Блямбочка такая написана, как пробить денежный потолок. Вот там все рассказано. Но опять-таки, друзья, просто рассказать этого мало. Можно рассказывать сказки, можно рассказывать долго, можно много-много говорить. И есть такое выражение, что лошадь можно привезти на водопой, но никто не заставит ее пить. В таком случае, дорогие друзья, что происходит? Происходит следующее, что... Даже люди, которые много-много знают, есть люди, которые намного больше меня знают про деньги, про инвестиции, какие проценты, какие акции. Вот. А денег у них в разы меньше, чем у меня, например. Я не могу сказать, что я миллиардер, вот. но кое-что а, как бы имеется. имеется. Вот. А с другой стороны, и есть люди, у которых денег в разы больше, чем у меня. А знают они в разы меньше, чем mm -hmm. я. Понимаете, такая вот замкнутая, замкнутый такой круг. И э, я все время поэтому стараюсь учиться у тех людей, там посещаю разные вебинары, покупаю обучающие всякие программы и живые, и, э, и индивидуальные. То есть у меня постоянно хотя бы один коуч, но ну, обычно два или три бывает. Вот. Но меньше, чем одного, я не помню, что все время у меня коуч по какому-то предмету есть. Вот. Спасибо, друзья, за сердечки. Спасибо. Так вот, что я хотел сказать, дорогие друзья? Я хотел сказать следующее, что с финансами здесь немножко процесс другой. И для того, чтобы понять, что происходит с финансами, необходимо строить систему вокруг финансов. Вот. Да, кстати, друзья, еще раз напомню, что э, вот этот самый э, как пробить финансовый потолок, вы можете зайти, если вы находитесь на, на, у нас в, в Инстаграме, то можете зайти в Шапочку, посмотреть. Если вы на, находитесь на Ютубе, то там на Ютубе на моем есть такой ролик. Вот, он, буквально ему пару дней, да, где-то. Но это еще не все, дорогие друзья. Много лет я занимался тем, что создавал специальную систему. Систему, которую я назвал код Мерлина. И что это за система? Вот то, что мы сегодня с вами разбирали, в этой системе все есть. Я не буду подробно рассказывать про эту систему. Вот, там много модулей всяких. И в честь дня рождения я даже, мы даже устроили распродажу этой системы. Вот, ее цена 14, 90, 14 790 рублей, а в честь дня рождения за 2 900 мы ее продавали, да, ее там нахватали. Но если вы не слышали или не знаете, то я вам скажу, что uh, еще сегодня последний день по 2 900, 2 990 вся система, там много модулей, есть программа. Ну, можете опять-таки в шапку зайти и посмотреть в Инстаграме и на Ютубе тоже есть ссылочка. Так вот, последний день сегодня остался, завтра цена в два раза увеличится. Вот. Так что у вас еще есть шанс. Ну, а мы с вами продолжаем. Вот смотрите, когда, например, вы взяли эту схему, код Мерлина, что получается и каким образом ее можно использовать? Мы ее используем не просто, а очень просто. Как мы строим дом? Мы понимаем, хотим дом, например, двухэтажный построить. Для того, чтобы построить двухэтажный дом, мы садимся и прописываем, сколько надо бревен, сколько кирпича, сколько цемента, песка, сколько надо там глины, сколько надо там еще чего-то, там гвоздей, трубы там еще ванну надо купить, там наделку, надо штукатурку, сухую штукатурку, проводов, электричество, светильники, лампы, мебель. То есть мы как бы... Нельзя так, знаете, как вот пришли строители, взяли песок, насыпали, цемент помешали и начали что-то строить. Так не, по, не будет работать. Почему-то нужен план, как строить. Нужно, чтобы по времени было распределено, когда строить, что строить, как за, закладывать. Вот. А многие люди в своей жизни вообще этим не пользуются. Вот как эти вот строители. Расскажу вам мой любимый анекдот про строителей, значит, гастарбайтеры и у них кто у них? Прораб, да? Ну, как почти как наша Раша. И вот прораб приходит, и говорит, почему вы нет ничего не сделали вчера? Почему целый день ничего не сделали? Ну, этот самый гастарбайтер, там, бригадир гастарбайтеров сидит, говорит, как, ну, все, все, что надо, все сделали. А он говорит, ну-ка, расскажи, что делали. Он как? Утром пришел, выпил, сижу, курю. Он говорит, почему куришь? Как, почему? Раствор нет. Он говорит, ну и что? Дело к обеду. Раствор привезли. Сижу курю. Почему же куришь-то? Раствор есть. Кирпич нету. Так, хорошо. Дальше. Он говорит, ну что, мы это. Дальше. Обед приближается. Кирпич привезли. Ну. Сижу, куру. Почему, куру? Обед. Ну что ж такое? Ну а дальше-то что? Ну как что? Обед закончился, опять сижу, куру. Ну почему сижу, куру? Раствор есть, кирпич есть, а ты опять сижу, куру. Раствор схватился, сижу, куру. То есть, понимаете, вот а, смешно, конечно, да? Да. Кирпич есть, раствор есть, все есть. все. Почему? Раствор уже схватился, то есть нельзя им строить. Так у многих людей в жизни. Так вот, в программе Код Мерлина там расписано все, что надо делать, прям, прям от и до. Прописано, что надо делать, когда делать и как делать. Ну, я вам не буду рассказывать, опять-таки, просто сходите, посмотрите. Что дает система, когда вы строите систему с деньгами? Первое, что дает эта система, чтобы вы знали, это любимое ваше слово. Я думаю, что многие очень любят это слово, которое называется надежность. Надежность системы сильно выше, чем надежность отдельно взятых каких-то моментов. Почему? Ну, помните, я рассказывал. Спасибо, друзья, за сердечки. Потому что, когда вы что-то делаете по плану... Ну, если плана нет, начали строить этот дом со, со стен. Построили стены, там дождь пошел, земля намокла, он перекосился и рассыпался. Почему? Фундамента нет. То есть надо начинать с фундамента. А многие про это даже, дорогие друзья, не задумываются. Но когда вы над этим задумаетесь, у вас начинает получаться... все. Это не... Вот некоторые хотят быстро. Мне надо, мне надо прыжками. Прям завтра пятиэтажный дом, 100 миллиардов евро до неба. Я хочу, чтобы вот у меня все было. Я очень сильно хочу. Не бывает так, друзья. Необходимо... Вот если вы хотите надежности, которую я сказал, надежность дает система. Система, фундамент. Потому что если у вас все по плану идет... Даже если какие-то там временные произошли коллизии, допустим, что-то не успели, что-то опоздали, кирпич не привезли или бетон не привезли, то у вас все равно все идет по плану. Да, внесли правки туда, в этот план, подправили и продолжаем строить. Но если этого плана нет, как правило, что происходит? Происходит пережигание, перегорание, выгорание. То есть человек выгорает, вот он хотел, хотел, бегал, бегал. Привозил песок, привозил раствор, вот воду завез, начал мешать раствор, раз что-то случилось, а то все, и он перегорел, устал. Я устал отдыхая, балаган вас приглашаю. Так вот, вот, когда вы строите систему, тогда у вас начинает даже меняться сознание. И лучше, конечно, дорогие друзья, делать наоборот, сначала менять сознание, а потом выстраивать уже с этим сознанием систему. Потому что, как говорил профессор Преображенский в фильме про Шарикова «Собачье сердце», помните? Разруха не в сортирах, а разруха в умах, да, в головах. Потому что деньги растут в голове. Это всегда, это любой миллионер знает. Вот вчера я смотрел вот. Там ребята выступали просто супер, рассказывали, почему не надо покупать новый автомобиль. Я все время старался покупал новые, вот. а тут оказывается, что не надо новый автомобиль. Ну, сейчас можно, сейчас можно прокат взять еще как-то в лизинг, а раньше нельзя было, приходилось новый покупать, либо тебя обманут, он развалится. Вот, понятно, да? Так вот, друзья. Что есть выстраивание системы? Опять-таки, нужно, мы вернемся к тому, о чем я сегодня говорил уже. Нужно вернуться к тому, чего вы хотите на самом деле, чтобы вот эта раздвоенность, о которой я сегодня тоже рассказывал, чтобы она не помешала вам выстраивать систему. Как только вы определитесь, чего вы хотите на самом деле, вот я вам могу подсказать, как это сделать. Но ну, у меня есть специальные практики. Вот, на моем канале называется «Что ты хочешь?». Ну, на самом деле, в принципе, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Если там есть какие-то вопросы, сейчас я посмотрю, что у нас тут есть. Где у нас вопросы? Так, вопросы. Мол, угу. больно. Так, Благодарю за ваш результативный труд. Ага, спасибо, друзья. Ага. А, Балаболит, говорят. А, -а, а, Понял. Так можете не слушать. Кто-то говорит спасибо, кто-то говорит балаболит. Ну, всякое. Вы поймите, я же не 100 долларов. У меня нет задачи всем понравиться. Кому надо, тот услышит. Знаете, как я не помню фамилию ученого, который вывел такую формулу. Он сказал, что люди, как бы так, чтобы сказать, чтобы не оскорбить. Ну, так сказать, люди с невысоким интеллектом, что ли, они даже не понимают, что у них невысокий интеллект. Они даже этого понять не могут, понимаете? Поэтому они что-то думают, что вот так и должно быть. Что другие дураки, они все умные. Вот. ну, На самом деле каждый умный. Я отношусь к такому разряду людей, что вот, ну, все люди умные, да, кто-то умнее, кто-то не очень, и все люди произошли от обезьяны, кто-то давно, а кто-то недавно, тоже нормально, вот, друзья. Игорь Мерлин ком представляет. Меня зовут Игорь Мерлин, я системный эксперт по масштабированию доходов, системный аналитик с 25-летним стажем.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 Записывайтесь на бесплатную диагностику по ссылке под этим видео. Игорь Мерлин представляет. Вот, дорогие друзья. Ну, что тогда? Тогда, наверное, на этом все. Пожалуйста, подписывайтесь на мой инстаграм-канал, на мой YouTube канал Вот, на этом все. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока.